смесь там каких-то порочных эмоций, жадности, там и там куча, куча, куча, куча всяких сгусток негативных э, всяких проявлений, и они вры, ну, через Марата проявлены. Он нам показывает, что да, вот здесь вот так. Так вот, когда призм на самом деле только появился в семнадцатом году первое, там была статья, там был манифест. Я не знаю, он сохранился или нет, но он был написан. Еще была такая штука Google сайты что ли. И в этом манифесте как раз призм противоставлялся вообще в принципе биржам, сама концепция призм, потому что а, сила вот этих манипуляторов зависит от того, какое количество вообще есть монет на этом рынке, да, ну то есть в этой открытой среде. Соответственно, а если все пользователи мотивированы держать все луковицы там у себя в лукошке, да, не нести их на рынок, чтобы они продавали, значит на рынке Этим спекулянтам там, ну, им нечем особо питаться, да? Но они, да, могут задавать какой-то, ну, целевой курс. В принципе, когда есть ценность, а, а те, кто продают эту, а, скажем так, ну, хорошо, пусть это будет цифровой актив призм там или еще что-то, вне этого биржевого рынка, а между собой, они как раз и создают вот ту самую платежную систему, да. То есть наполнение ликвидностью, не рынка, а наполнению ликвидностью пользователя, да, вот этого лукошка, который там производит новые вот эти вот луковицы. Вот в чем как бы основная основной смысл. Вот когда ты до него вот немножечко дойдешь, поймешь, да, и попробуешь, например, призм, именно свой призм продать не на рынке, а шепотом, ну, вернее, в интернете, а шопотом какому-то физически доступному там человеку, да, и там несколько слов объяснить вообще, что это действительно, ну как бы качество ее мы не будем сейчас качество призм перечислять, так все уже, я думаю, знают, да, то я думаю эффективность вообще движения, да, то есть поступательного там, к нужным целям, а нужная цель это просто большое количество людей, которые используют один и тот же, ну как бы, скажем так, крипты какой-то проект, да, платформу, да, блокчейн и, соответственно, а призм еще очень важно, что доверие к этому блокчейну, оно не связано там ни с, с производителями этого блокчейна, ни, а он, оно связано только вот с этими юзерами, которые поддерживают ноды. Потому что базовая цель настолько сложная, что даже, ну, как бы хачить там и что-то ломать в этой сети, да, ну, достаточно сложно, потому что, ну, реально сеть большая, она не примет просто неправильные какие-то блоки или транзакции, то есть вне тех правил, на которых она работает уже. И вот это вот как раз позволяет, наверное, все-таки оптимистично смотреть будущее. А так вообще ты все правильно. Ты чуть сказать. не понял, Юрий. То есть предлагаешь, как изначально было. Вот вы, вот вы же изначально придумали, что это один тренингов равнялся доллар, да? Нет, вот один он не призм, должен. Да, да, Смотри, там это вы не придумали. То есть это написано, что возможность достижения целей CWT, да, то есть, это ну, замещение, да. То есть, возможно, при паритете, да, то есть, смотри, если мы говорим о том, что принцип развития, ну, как бы такой вот э, свободной денежной системы, которая, ну, у нее кто потребитель, да, то есть это тот, ну, как бы, э, скажем так, обычный человек, ну, в этой системе, да, то есть он не имеет отношения к там, к финансам там, и так далее, то есть с ним нужно создать альтернативную систему, потому что та система, которой все пользуются уже, она становится все более-более и -более, зарегулируемой, то есть она ее регулирует, там, контролирует, там тебе могут блокировать, там какие-то кредиты тебе постоянно предлагают какие-то, потом ты на эти кредиты всю жизнь работаешь и тебя привязывают вот к этой всей системе. То есть здесь как бы альтернативная система и самое главное придать ценность этой системе, то есть возможность да, легко, скажем так, обменять это у, у того, у кого это уже есть, да, потому что, ну, а для того, чтобы это была возможность, да, те, у кого это есть, должны предлагать купить это кому-то, да, то есть обменять там на 100 рублей, вот у меня 100 рублей в кармане у тебя есть, есть, на тебе вот 100 монет, а мне дай 100 рублей, если хочешь, это самое. Потом я тебя поменяю, можно... Ну, просто еще будут, будут в будущем, да, я думаю, просто сейчас события так искажаются, ну, то есть время то быстро, то медленно идет, вот. И я думаю, что мой прогноз не пройдет даже трех, наверное, лет, даже, может быть, даже меньше, двух, 24, в день году мы уже увидим повсеместно, то есть я уже видел, ну, как бы знаю, доносятся вещи такие, что там, например, в разных там городах, там, Кавказа и Средней Азии уже в, в, чуть ли не в аэропортах стоят люди и прям на кэш тебе меняют любую там, ну не любую крипту, а в основном используют USDT, там, ну биткоин может быть, вот, но, а призм можно просто эти же качества, да, придать, ну то есть наполнить людей вот этой вот, скажем так, прямыми обменами, вот, и и тогда биржа, она, на ней не будет ликвидности, да, этим маратам будет просто неинтересно в это играть, а тот курс, который будет показывать биржу, ну, как бы, давайте посмотрим, он там, да, он обвалился, обрушился, там, после этого бампа и, ну, вот стабильно держится в районе, там, каком-то, в коридоре в каком-то, и, ну, я думаю, это реальный курс. А если как бы сообщество начнет вот эти действия совершать, ну, то есть, соответственно, я думаю, что этот реальный курс отобразится и вот на этой вот гадкой бирже. Вот в чем дело. То есть держать и копить монеты – это самая утопическая идея. Ну, там кто-то должен их манить, но все равно э, развитие, оно только в том, чтобы раздавать монеты, там, чтобы оно было какое-то движение. Ну, а уж те, кто там хотят... Э, это самое, как с Макдак разбогатеть, но, ну, может быть, они не успеют, ну, или как бы не дождутся, или им все время будет мало. Понимаете, в чем проблема? Вот, пороки вот эти все время мало-мало, хочется больше. А когда, ну, то есть, здесь же смысл в том, что малое может стоить больше, ну, то есть, за счет ну, каких-то других действий. Ну, то есть, за счет расширения, да, нужна экспансия. Без экспансии и расширения не может быть развития то есть погружаться в себя ну, то есть, и что -то там надеяться ну да количество вот этих вот статистики да ну, показывает что да новые пользователи приходят да медленно но верно но ну, как бы там дойдет до какого-то приемлемого там для всех состояния ну только в силу того что это ну, как вечная система вот. и поэтому а если хочется какого-то вот скажем так более осмысленного движения, то оно должно быть, ну, действительно осмысленным. Понимаешь, ну, мы сейчас живем в состоянии, ну, как бы, негативной информации, обратите внимание, то есть, все погружены в негативную информацию, и только вот поглощение только негативной информации, то есть, доставляет, то есть, какая-то подсадка на этот негатив произошла уже у всех. Ну, там я имею в виду большинства, большого количества людей. Вот, и это клиповое сознание, оно, скажем так, не позволяет, наверное, позитивные какие-то вещи воспринимать. Поэтому позитивные вещи сейчас ну, в эфир, там, в интернет ну, говорить, я думаю, нет никакого смысла, потому что э, сознание, ну, там, отравленное постоянно негативной информацией, оно не, не будет воспринимать никакой позитив. Поэтому о позитиве можно говорить только шепотом там, друг с другом. где-нибудь. Я так думаю. А так было классно. Игорь, но ты не Спасибо, считаешь, что... Заметил. Ты не считаешь, что вот у нас не, мы не масштабируемся вот так, как это планировалось, так, как хочется? да? Конечно, вот нет. Именно из-за этого вот курса, из-за того, что мы понимаем, что на бирже... Ну вот до меня, например, четко дошло на биржах, нас обманывают просто. Ну конечно. просто это, это обман. Как я вот сюда конечно. вот звать людей... Если он сегодня сюда вложит свои там кровные деньги, послезавтра это, блин, в три копейки вот, это, Одну... вот эта история с кровными деньгами... Так может уйти ну... от этого, как ты думаешь, Юрий? Ну просто ну, ну, а ну что, по... объяснять от людям, биржи? да, что это обман. Нас там дурят. Конечно, нас там туда обманывают. не надо ходить. Туда не надо ходить. Туда даже монеты свои носить не надо. Понимаешь? Да, ну, то есть... Биржа, она просто тебе показывает, сколько твои монеты там, в принципе, стоят. Если тебе не хватает монет, ты можешь на бирже их только там докупить, понимаешь, купить монеты. Продавать монеты, идти на биржу, ну, можно идти продавать, но как ты начинаешь их продавать, там тебе сразу же вот эти там, как же это все работает, да, кто-то приходит продавать, ему сразу же понижают курс. Кто-то идет покупать, ему тут же повышают курс, понимаешь, то есть это же, ну, как бы, рынок. И, соответственно, ну, на этом рынке ну, либо ты игрок этого рынка, продавец, да? ну, либо ты потребитель вот этих вот э, того, чем на этом рынке торгуют. Если ты потребитель... Пропал, Юрий, пропал. А, я говорю о том, что если ты потребитель... Ну, то есть продукта, то ты его просто не носи на этот рынок. Найди для себя альтернативный способ продажи. А рынок тебе просто цену показывает, сколько стоит твой продукт. Если тебе недостаточно его цена да, для того, чтобы начать, ну, как бы, пытаться какие-то прямые продажи своего продукта совершать, ну, тогда надо сидеть ждать, пока этого продукта у тебя станет больше. Но уже сейчас та стадия, когда ну, нет смысла уже сидеть и ждать, потому что он будет добываться все медленнее и медленнее. Но с другой стороны, из-за того, что это абсолютно свободная система, здесь же мы не можем предугадать, кто как будет действовать. Да, вот я вот хотел бы идеалистичную модель мира себе представить да, и там в ней жить. Но по факту каждый человек, у которого свой приватный ключ, никто не может повлиять на его действия. А его желание ну, никому не известно. Понимаете? И это как бы главный элемент свободы криптовалюты то есть здесь ну как в реальном мире борьба там всех этих черное белое там противоречия. Вот. но с другой стороны вот если есть как и тезис на него есть антитезис а это уже синтез понимаешь? и одно без другого тоже жить не может поэтому не может быть там только хорошо или там только плохо оно -то должно вместе существовать потому что Синтезирует нечто, что притягивает. Юрий, да. А как так получилось, что Костаневич оказался мошенником? Ну это вы мне задать Каждый второй из вас, может быть, оказался мошенником. Не, просто я к тому, что я тогда видео увидел случайно, ваши, где вы были в гостях у Владислава в Москве. Угу. Ну вот, а там, а, а, а там, был еще и, по-моему, Костаничев этот. Ну я и, много, я много с кем, я много с кем был. Я же не могу понять, кто из них кто. Нет, я, я, я просто сейчас доведу мысли до конца. Вы же передали uh -huh. права на владение призом. Конечно, я передал права людям, которые как-то, я не знаю, проявляют себя которых видно, которые там не находятся за невидимой там, аватаркой и, и задают какие-то вопросы относительно предназначения тех или иных людей. Ну, то есть вы, вы должны меня тоже понять. А, так в итоге-то это пагубно сказалось на призом или нет? А, нету ни пагубного, ни... Что значит, что вы имеете в виду? Пагубно сказалась на призме. Ну, вот я действия, увидел. Как действия третьих лиц могут относиться пагубно к продукту, который работает? Например. Вот я и объясняю, это, как эти, эти, эти лица между собой там разберутся, я думаю. Нет, так я и объясняю, как, как оно могло сказаться. Я увидел в виде, да. когда Станич описывал свой проект, полностью копирующий э, работу призм. То, то есть, с точки зрения там, 59 секунд и так далее. То есть, я как понял, у угу. него и имеется этот код закрытый, и он да. на основании этого закрытого кода сделал что-то похожее, и угу. теперь его продвигает. Но при этом остается правообладателем. Я вот об этом... А, ну это как бы на самом деле, да, тоже не нехорошая ситуация. Я был бы не против, ну, вернее, как, я не могу ни на что повлиять, но я считаю, что... Ну, вы знаете, что я могу сказать... Я не, я не могу на это повлиять, но, ну, то есть, если вы хотите, вы, чтобы как я как-то да? на нее повлиял, но я даже не юридически, не физически, да, то есть не могу там кому-то позвонить и какой-то дать, могу порекомендовать, конечно, что-то, но я бы всем рекомендовал, что если вот то, что вы сказали, сложить в одну картину, да, то, конечно же, нужно от этого человека отстранить, да, от бренда призм там и правоустанавливающихся документов, но я повлиять на это никак не могу. Вот вы, я вот, ей чтобы, чтобы вы. Только что, это кастаниш там сказал мне лично, что он выходит из состава учредителей призм. Ну, я, видите, я говорю, и сними э, там Да, и сними, говорю, надпись SEO призм тогда с телеграм, ну, со своего телеграмма, когда там о себе, там у него написано SEO призм, он говорит: все, все, все, я вот. Подаю там документы и выхожу. Так что этот вопрос можно закрывать. А я там рассчитывал наоборот на, на, на публичную казнь. Как Не, я ну, бы да, поговорил... здесь. Бы... Сп... вас как зовут, Простите, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Александр. Александр, а как вы, ну, какую форму казни вы хотели предложить? Ну, публично выгнать его. Ну, каким образом? Ну, то есть, публично что вы хотите? Демонстрацию протеста собрать? Да, вот хотел тоже. Каким образом? Ну, поскольку он является главным там соучредителем, поэтому исключить его из состава, судить... А публичную казнь, вот вы говорите, публичную казнь произвести. Форму этой казни, можете озвучить? Публично выгнать и всячески его, значит, демотивировать, продолжать заниматься этим. А, я понял. Интересное предложение. Не, ну оно классное, я считаю, что его можно реализовать ну, да, да, через да, ваши да. усилия. Каким образом? Ну вы же, я вот я вот, не, не знаю до, до конца, я вкратце озвучил, каким образом вы можете повлиять угу. на это? То, То есть я же вам, зрения? вы вкратце озвучили, а я вам вкратце ответил, что... Не с точки зрения юридической, да, то есть, не, то есть у меня нету ни в досягаемости этих людей, ни юридически, я никак не могу повлиять на этот вопрос. Что я могу сказать вам? Да, я же вам сказал только что, публично, по-моему. Uh -huh. Да, прослушайте, да, я считаю, что в свете озвученных вами э, фактов, ну, или там, не знаю, мнения вашего, я считаю, что такой человек не должен иметь отношение к бренду и товарному знаку Поддерживаем. Я сказал вам это уже, по-моему, однажды? Ну, вы предложили какую-то казнь. Казнь предложили. Мне просто стало интересно, какие формы казни сейчас в моде. Окей, okay, хорошо. Юрий. Андрей, да, да, я... Ну, да, я слушаю внимательно. Я, Юрий, просто да, хотел... Да. Ну, вот, вот изначально вы придумали, что один призм, один доллар, не биржевой инструмент и так далее. Я вот, mm -hmm. может, чего-то не одупляю, не знаю. Вот от этого ушли, да. То есть, сделал, сделалось какой-то обменник. Но я в обменнике не хочу продавать и покупать. Я могу да. пойти к человеку и продать ему, и говорить, да. у нас один доллар. И вот с этой идеей да. идти к людям... Да, там даже есть там там даже такая штука, там даже штука да. такая есть в призм, да? Она вот э, называется лоялити. Лояльность, знаешь такой, лоялка. Да, это я понял. Да а ты, потом... ты, ты, потом... ты понял, да? Да. Как она работает? Да, мы с Денисом неоднократно это все ну, разбирали. Да, да. Что, ты как бы, что ты как бы можешь исполнять функции, ну там все этого менялы, да, ну то есть по сути, но при этом ты, ну вот этих вот. Прибыль, которая нарастает, да, то есть в виде монет у твоих вот этих вот твоих клиентов, да, то есть ты ее не, ну, не обязан ее погашать, понимаешь? То есть она тебе так высчитывает, что ты просто вот с чистым телом все просто работаешь. А прибыль это уже там просто инфляция системы. но в нем же ты даешь обязательство, что ты эти монеты можешь в любой момент у человека эти откупить. А для чего это все? Mm -hmm. Не просто человеку сказать, вот смотри, такова. Да. обман хабман. Мы... Что... Uh -huh. Здесь делал не в одном долларе, да, там написано паритет, паритет. Такая, что... Я понял, один да, доллар это есть... не самый идеальный. Нет, паритет, ну то есть смотри, когда у тебя номинал там в цифрового актива там ну, какое-то круглое число его равняется там номиналу там какой-то э -э фиатной единицы бумажной, да? то, ну, как бы, по сути, что там у тебя есть резаная бумага, а есть цифровой актив. Резаная бумага там портится, изнашивается там и так далее. А, и, а есть цифровой актив, который, вот, скажем так, ну, ничего с ним не произойдет, пока ноды работают, ну, как, он есть и есть, да. Ну, соответственно, как работали все эти венецианские финансовые, откуда вообще фиатная система, деньги, деньги вообще, как они работали? То есть у этого как его называют, там у него лежит там сокровище какое-то его там охраняют до да, сокровища это могут быть вот эти вот там например, деньги 100 рублевая купюра а этот менал он просто обеспечивает скажем так сохранность этих денег и говорит о том что вот, вот такой номинал я выпустил да вот этих вот монет там или купюр там и так далее они соответствуют вот этому номиналу Их таких может быть много то есть ну это же Скажем так, как это было, например, в Италии, там в одном городе ходило 25 разных монет, которые печатались одновременно, и они там одна на другую менялись, у них там разный курс, одни для покупки этого, другие для покупки другого. Но это смысл этих монет в том, что они все были как бы одинаковы, но произведены разными просто людьми. И из-за того, что общность такая достаточно сплоченная, ну, то есть еще там средние века, все так близко живут, они, ну, понимали, то есть у них с одной стороны была одна там печать, а с другой стороны уже был клеймо производителя. Вот, и, и здесь же, ну, как бы на крипте такой же принцип, если использовать, то как раз оно все и превращается в вот это вот, то, то, то, о чем ты говоришь, да, когда люди там могут обменивать. Здесь понимаешь, в чем дело, люди, не могут обменять автомобиль на призм по одной простой причине что они потом призм в кэш не могут выйти а когда а если появятся места до да, скопления вот этого кэша да вот у меня у каких то вот да вот там кто-то что-то меняет ну как бы этот курс главное что вот ну, видно что курс уже не тут там не туда не сюда он там, примерно как рубль примерно в таком же диапазоне может быть даже выгоднее рубля призм на самом деле то есть посмотреть вот, как бы, там, по последний год, два, три. То есть в рубле держать менее выгодно, чем в призме. Просто в призме недостаточно ликвидности, да, чтобы быстро забрать. Это. А если будет система, когда ну, то есть люди шепотом, альтернативные деньги меняют, рубли там, тра-ля-ля. И ну, как бы это все распространять именно. Не там билборды вешать, ну, а просто рассказывать. Не вести людей там к небу и звездам а говорить вот о явных преимуществах. А мы сейчас движемся, ну вы видите, куда сейчас все эти цифровые рубли и там далее все выйдет. Они, кстати, нам помогут, когда выйдут эти цифровые рубли. То есть это может быть там автоматизировать там, что какие-то системы обменов. Но это опять же все встанет под контроль. А фиатные деньги бумажки именно это последнее. То есть, грубо говоря, я думаю, что вот как раз где-нибудь к 2025 шестому году уже все начнут отказываться от бумажных денег. А от бумажных денег будут отказываться. Будут только цифровые. И, соответственно, сейчас это последнее время, когда можно бумажные деньги сассоциировать у людей с каким-то цифровым активом, да? который потом будет замещать эти бумажные деньги. Ну, вот призм для этого отлично подходит. Но здесь нужно именно, ну, как бы, чем больше людей будет понимать, что это как бы, функцию бумажных денег это можно исполнять, тем как бы, лучше для всех. Знаете, тут хоть головой об стену бейся. Чем больше людей использует, тем это все эффективно. Понял, Андрей, в чем как бы, смысл или нет? Смысл понятен, но ну, <coughs> непонятно сама вот это вот Юрий, как блин, правильно сказать сейчас. А ну, в общем, что Давай меня двадцать конкретно двадцать останавливает непонятно. от того, чтобы вообще что? сюда людей звать. Да? Меня да. останавливает давай. то, что я знаю, что мы ориентируемся на CoinMarketCap, где нам показывают цену да. неправильную. Ну, то есть не, не, не неправильную, цена, а ну, обманную. Ей могут манипулировать. почему ты считаешь, что она неправильная? Ну, давай просто откроем CoinMarketCap и, и проанализируем прямо сейчас. Вот. Почему ты считаешь, давай. что она неправильная? Потому что эта цена рождается на основе спроса и предложения. Да, но, но это, это не весь спрос и цена. предложение. Правильно, но это же не весь спрос и предложения, а только так. на биржах, ну, где хорошо. торгуют роботы, где роботы там. Ну, ты же сам объяснял в Сочи, что когда ты это все понял, как эти биржи ну, работают, да, да, ты ну, да, продал битки свои и ушел оттуда. Да, и получается, да, мы да, сейчас да. же сюда пришли все вместе и тут кучкуемся. Может да, поэтому но, еще... но здесь же смотри, mm. я тебе объясняю, что а, ты не понял. Самое главное, вот ты переживаешь за цену на рынке. Цена на рынке, она реальная, она не может быть нереальной, ну, поверь мне. Тут хоть будь ты хоть трижды роботом или хоботом, кем угодно, там четырьмя роботами ты можешь быть на, на всех десяти биржах, и ты не можешь как бы ну, влиять на цену, потому что ты, ты просто робот. Ты не можешь ни спрос, ни предложение да, регулировать. Ну, то есть, а когда тебе еще не с чем работать, когда нету этой ликвидности вообще, то ты просто не понимаешь, что делать. Вот в чем смысл этого всего робота. Но этот же робот там может куда-то там, ой, там типа, все, или вверх или вниз, там. это же у них там свои какие-то приколы. Но когда ты, ты как участник в этом не участвуешь, не участвуешь и увидишь статистику, ну, просто она упала и просто никуда не поднимается и не опускается. Почему? Хотя могла бы уже опуститься. Но вот и эти люди, блин. киты приплыли, киты. Да, вот эти люди, сейчас, у которых большое количество монет, они могут манипулировать курсом и держать его в диапазоне, например, вот в этом. При большом также это получается? Или тут это если им будет? это выгодно, если им это выгодно, да. то могут. Ну, но в чем их выгода, тогда скажем? Ну, я ну, думаю, просто, что а их ними, выгода... Чем, да, я, ну, как ну, мне это, видится, как их выгода в том, что сливки снимали да. только эти люди. Простые Какие люди, люди Ну, в виде... Ну, подожди, ну, Андрюх, ну, ты это, это, знаешь, это вот э, Юр, ну... Деда Мороза, знаешь? Mm -hmm. Вот как будто ему там выгодно... Ну, подожди, а почему тогда ему не выгодно, э, чтобы курс рос? Вот, назовем мне причину. В чем его не выгодно? Вот ты говоришь, у кита. Вот кит приплыл. Э, в чем его выгода? выгода как кита как ты думаешь ну, должна быть выгода какая-то раз он киты приплыл и чего-то он это сделал он держит большое количество монет и да вот у него большой вот он большой большой количество монет дальше что он делает этот кит? продает эти монеты по любой цене и таким образом он так. всегда в плюсе продает ну и можно ну... их потом еще тоже покупать да типа или как Зачем ему их покупать, если у него есть... Ну тогда но... если он кит их но... продает? А, если он их просто продает по любой цене? Да. Так. И однажды у него закончится. Ну да. Ну, он еще и форжит, и он не все продает, естественно. Он ну, просто хорошо, продает, это, а ну, ну, ну, то, ну, я, например, это, ну, это его, Вот это его, ну, это его модель поведения, которая ну, заложена. То есть задача в призме – это добывать и продавать. Потому что если ты не будешь продавать, ты будешь только добывать. То будет настолько там, типа, нигде не взять монет, что она вообще будет стоить там бешеных денег, да, но ликвидности не будет, ты не можешь ее продать. А, типа, бешеные деньги. А так что-то продается и покупается ну и стоим на месте почему-то вот, ну я имею в виду это вот что развитие у нас по масштабируемости оно же ну, я считаю очень маленькое за столько лет мы ну вот 35 человек тебя сейчас слушают здесь разработчиков которые ну, не часто проявляют ну, да, да, да, да, да. о чем-то говорить очень мало очень мало Почему ты думаешь, Юр? Наверное, плохая криптовалюта просто. Людям нравятся другие. Крипта хорошая и уникальность. Хорошая, да, если и все такое, будет, но... Значит, она ну, плохая. Но я пытаюсь тебя просто подвести к тому, что может быть дело вот в этом вот, блин, coin market каповском курсе, которым можно манипулировать и тем самым людей простых вот я. Нет, из области Деда Мороза, честно. Ну, как бы, да. Я смотрю mm -hmm. на себя в зеркало ищу причины. Ну, это... Нет. Я думаю, что... Ну, а какой век тогда, Юра, развитие? Вот Ты видишь, как это надо сделать так, чтобы сюда люди, блин, валили толкой. Каким образом? Мне кажется, большинство людей останавливают именно вот этот вот страх, что он сегодня сюда вложит 100 тысяч рублей, а через два месяца или через четыре месяца его 100 рублей превратятся в 10 тысяч рублей. Mm -hmm. Или в рублей или в 100 рублей mm. вот наверно ну, нет ты думаешь не в этом дело ну дело в том что здесь вот как бы концепция вложить как только вот ты слово это сказал она сразу же все превращается в какую-то ну никто не то согласен да ну уже тем более после такой промежуток времени это я думаю совершенно не то вот смотри, огромное же сообщество призов, да? Вот на сколько человек здесь в чате? Нас мало, 40, 42 ну, всего. Юрий, ну, давайте, абсолютно... пров... ну, давайте предлагаю, 42 человека, давайте каждый скажите, кто в каком городе и стране. Просто скажите. Ну, я в Иркутске, в Иркутск, России. Иркутск, Россия. Я дальше. в Турция, да, Дальше. Казахстан, Астана. Оренбург. Арин, дальше. Магнитогорск. Дальше. Да. Еще раз. Магнитогорск. Магнитогорск услышал, а между ним там что-то было. Казахстан, Астана. Астана, да, дальше. Ни Тагил, Урал. Урал, Нижний Тагил, дальше. Темирова. Так, дальше. Краснодарский, ну, не... Краснодарский край. Что еще раз вот не услышал перед Краснодарским краем? Кемерово. Кемерово. дальше. Ангарск. Ангарск это где -то? это? Это Иркутск. Ну, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, Дальше. Ну да, да, да, знаешь наверное. Ну, это Денис, да, я знаю. Где. В центре Верим. этой. Перемь. Ну все, больше никто не говорит, но все равно суть, да, смотрите в чем. У нас вот есть Казахстан сейчас, да, Россия практически за Уралом вся, юг, ну и там в центре Московской области сидит у нас Денис самый главный. Потом у нас есть Турция, и у нас есть Казахстан, да, больше никаких стран других нет. Украина, Дагестан есть Дагестан это Украина, Дмитриевич. Ну да, вот я вам просто скажу: вот э, случай из жизни, там, вот знакомый прям рассказывал, прилетает на самолете из Москвы в Ереван. А, значит, его прям на, на прилете уже встречают э, и таксисты, и одновременно там уже люди, крипта, крипта, крипта, там, валюта, валюта, говорят. Крипта, крипта, крипта. Таксист уже за крипту готов везти тебя. Да? То есть, если ты ему платишь эти USDT, он тебя везет. Либо он уже по дороге, если ты платишь рублями там, или чем-то там, -то валютой, то он тебе будет рассказывать. И все, что происходит. Они все наполняют вот эту какую-то ликвидность для крипта. И без разницы, что. да, То есть, достаточно взять одного человека, который будет обменивать вот этот вот криптопризм да, на... там. Какие у нас? Анкара, это... эти Как они называются? Турецкие лиры. Турецкие лиры. Лира, в, лира. Да, лира, да. В Казахстане вот у нас э, СОМ, да, или нет, там не СОМ, Тенге, Тенге в Казахстане. И э, русский рубль. И самое главное, ну, понять, как их просто между... собой. А участников-то, видите, много. То есть уже как бы у всех и счета, и карты, и, и, и все что угодно. Ну, Достаточно просто определить место до да, того, кто будет предлагать услуги этих людей, до да, всего этого сообщества. И, и вот это все сообщество, оно может, ну, как бы работать как единый, ну, то есть организм. Вот вы часами сидите в чатах ну, вместо того, чтобы какую-то позитивную повестку для себя найти, ну, посмотреть, что вокруг происходит, и как вы можете применить то, что у вас есть, вы просто сидите, ну, блок поймал, блок не поймал, ну, как бы и при этом эта вся штука работает в вебе, это приложение, не надо никаких приложений нету дурацких, абсолютно супер анонимные вот эти вот транзакции в призму. Ну По сути, смотрите, вы используете веб-кошелек, если он доступен, вы даже с VPN -а куда-нибудь на него зашли, ну, вообще никаких следов не остается, она подписалась и ушла, никаких айпишников не существует. Если уж прям совсем хочешь там спрятаться от всех там и совершать транзакции, чтобы никто не видел откуда, ну ноду поставь себе вот, ну, блин, ребята, как бы, все готово, осталось только позитивную повестку найти. Это я не то, что говорю, что так надо делать, я просто, вот, я вижу, вот, случаи жизни. Может, кто-то сейчас другой какой-то предложит, там, вариант, который вау, все скажут и, и всем понравится. Инструменты есть. Никто ничего не хочет. Ну, правильно. Ну да, схему надо выстроить между собой. Все хотят, не просто нет. не хотят что-то делать. Ну да, ел то Никто ничего не хочет, конечно. Делать это самое сложное. Ну даже вот при всем при этом мне как вот увиделось дефицит У. нас все равно неминуемо настигнет. Да, вот. это даже без комментариев. Я просто вижу, ну, что большое количество людей хотело бы, но ну, вроде как и не хотело, да? то есть, и, возможно, ну, то есть, вот этот потенциал нераскрытый, да, каждый, ну, если он раскроется, да, то есть вот в этом направлении, то просто, может быть, этот дефицит, ну, произойдет, знаешь, так, скачкообразно, так, знаешь, в форме какой-то победы, духоподъемности скажут, вау, какие мы, мы сами мы сами молодцы, мы сами творим свою судьбу, да мы вообще готовы горы свернуть, да это все, сейчас мы просто... Ну да, а так в болотном стиле легко ну, дефицит достигнуть. Это правда. Ну, как ты сейчас говорил, мне кажется, это приведет к еще большему потери ликвидности. Mm. Сейчас, Ты ну, имеешь ну, в виду потери да. ликвидности на биржах? Да. Она там что есть? Нету. Вот я говорю, будет тысяча, меньше. То есть останется... Ну... Вот, вот у Марата забирать, понятно? Mm. А, это... Ну, не знаю, просто когда начнется движение, появится востребованность, да, та ликвидность копеечная, она, ну, она и есть копеечная. Просто нужно создать параллельную ликвидность, которая будет не на биржах, а вот просто среди людей. Между собой еще. Да и та вот ликвидность, она будет гораздо важнее. Даже при небольшом а, росте курса сразу же, вот заметил тенденцию, появляются хейтеры, там провокаторы. Uh -huh. которые стараются... Вот Мараджо, он вчера написал, что он продал 10 миллионов монет и сейчас специально хочет перезакупиться. Ну, понятно, uh -huh. поэтому и пишет всякое, чтобы опустить цену. Вот, вот если не давать ему перезакупиться, он, он либо купит дороже и потеряет, либо не купит вообще, и тогда останется без монет в одно время. Uh, ну, Кстати, да, вот уже этот момент э, постепенно начинает э, происходить. Ты прав. То есть он просто такой медленный, а при начале какой-то деятельности он может таким оказаться скачкообразным. Ну, тоже, кстати, скачкообразный уже, как бы, может быть, и не надо. Юра, еще такой момент. Вот этот кошелек, который валит Prism Space. Влад сказал Волконский, что ты им управляешь. Ну, то есть они не лезут туда, он на твоей, это, и он, они просто сервера оплачивают. Да, да, да. Там там не, этот, не могут они да, там поменять. Этот сервак, он, он работает, он просто настроен так, что туда, туда, короче, лазить не надо. То есть он, короче, вещь. Пока его сам вот этот вот э, провайдер, который ну, предоставляет услуги этого сервера, там ничего не помрет, да, физически этот сервак, он будет как бы работать, поэтому на него доступа нет ни, ни у кого, ну, скажем так, доступ в панель управления в оплату есть, а как бы сам сервак там все зашифровано настолько, что хрен там разберешься, что там, и на нем висит этот э, нода стоит и валит в Prism Space к ней привязан. И, соответственно, ну а исходники самого кошелька я Владу отдал. То есть, по идее, те кошельки, которые он делает на других доменах, они такие же. Ну, то есть, принцип работы там просто через 100 Он у тебя в браузере подписывает транзакцию, и отправляет уже подписанные, какие там ключи никуда не уходят. Там все сделано четко. Теоретически причины, они могут сделать да. так, чтобы часик он поработал с, такой, с таким исправлением, чтобы приватники куда-то улетали. Нет, теоретически, нет, теоретически можно сделать все что угодно, но я не думаю, что они там что-то делают подлость какая-то совсем. Какая так нельзя вообще. же это возможно, возможно, да? Нет, возможно, все в этом. Ну, вы должны понимать, что в этой среде, ну то есть невозможного там в принципе ничего нет, да, но. Для того, когда вы напрямую там всем этим пользуетесь, ну, тогда вот именно с нодой, тогда, ну, вероятность невозможности там доходит до 100%, да? А когда все равно хоть какой-то сервис, ну, если такого позволить бы никогда не смог. Это, это вообще это такая мерзость просто так сделать. Во-первых, это видно. Это видно, это можно засечь. Да? То есть это ничего, скажем так, в этом нет такого, что... То есть обычный пользователь, который пользуется он может не знать но по факту там даже можно через браузер свой хром так настроить что вы будете ходить когда на этот сайт он будет там все писать да весь трафик он будет снимать все куда что уходит и вы будете видеть что уходит и это можно поставить на постоянной основе и то есть и как бы ну такие вещи делать нет смысла вот это просто как бы ну, это усложнит все, да? Ну, это мерзость какая-то, да. То есть, это знаешь, рассчитано на просто на, на, на идиота. Ну вот Каста Кастанич смог бы такой мерзость. Не, не ну так смог бы каждый, да. Но я все равно просто хочу, чтобы этот сервак никто и не имел к нему доступа, чтобы оно, и я вот как бы за себя отвечаю, а больше ни за кого не отвечаю. Да? Вот такая у меня позиция. Поэтому Владу все отдал, все исходники, все то, что там на этом серваке, все есть у влада но вот этот вот. Ну, вообще домен Prism space и этот сервак который к нему привязана но вот ну там скажем так запаковано пока этот э, не помрет провайдер скажем так Но потом как помрет провайдер я надеюсь уже у всех будут ноды к тому времени там, то есть у меня такая радужная перспектива а вот по вообще поводу... вот это, да, передача пароля она очень легко определяется прям очень легко это, может, именно в момент Юра передачи или это да, можно да, определить да, да. ну конечно но, конечно ну вот сейчас вот он поставил допустим это ну теоретически конечно мне тоже хочется верить что это никогда не да. сделают блин останешься и все такое но вот он на часик поставил это чик выключилась в этот момент его никто не заснифил через полгода блин смотришь чудо монет не стало наверное программу какую-то сам себе установил на этот прилетело mm -hmm. что-то где-то ну, если, если это навалит призм space такого быть не может это невозможно это я понял теперь юр что это твое и ну доверие полное все такое но подобные когда кошельки появляются валит вип там вот эти вот все то есть ну теоретически mm -hmm. короче такое может быть и ты потом это никак не отследишь было ли там что-то или было, не если было если в момент да, не поймаешь, если, а. если ты прям за этим не следишь ну блин, ну кто делает. Принял. Ну, я понимаю, что это мерзкое все такое, вообще это очень неприятные ощущения вызывает. Как будто говно какой-то наступил. Ну давай еще чуть-чуть попробуем. А в ноду, вот которая на гитхабе лежит, можно что-то такое? Тоже можно? Нет, ну как, она же там лежит. То есть там, когда появится там новый дистрибутив, ты же это увидишь. А просто скачивать там неизвестно откуда, вот, конечно, не рекомендую, но, ну, а что ты туда вкрутишь, тебе вкрутит, да, единственное, что туда могут модифицировать, чтобы твои приватники, ты когда форжинг там решил запустить, ты же их в ноды, их вносишь, и вот этот хакер может написать какую-нибудь хрень, типа мод какой-нибудь там, или мод, чтобы он там собрал эти приватники, ну, может быть такое, ну, такое может быть, а... Если ты просто пользуешься софтиной, которая уже три года, уже три года, и там никто ничего не менял, и как бы это легко проверяется, то есть бинарно все снимаешь с архива. Она такая же, как три года назад. Там, вот там безопасно. Вот прям даже вот по, по самым шизофреническим вот этим вот, скажем, теориям безопасности, когда вот уже прям такая болезненная безопасность, вот. там вообще будешь чувствовать себя в полной безопасности. По всем параметрам вообще. Даже твой провайдер домашний особо не поймет, что у тебя происходит. Когда будешь, даже когда будешь синхрить, Юра, и там еще один вопрос. Вот на GitHub а был раньше, который вы э, это делали, да, вот этот э, блокчейн, да, который скачивал, она не работает. А вот который зеркало, э, это, я так понимаю, Владислав Волконский сделал, который, да, выстрелил. Mm -hmm. Вот она скачивается. И вот она, как Нет, бы писала. В блокчейн там что-то засунуть, ну, как бы, так, проблемно. Реально, да? Ну, реально, ну, как в бы, большом он там не запустится, если там что-то будет внутри архива. Там база все время одна и та же, вы же видите. То есть вы когда базу распаковываете, если там что-то будет еще, вы там увидите там, по первым строкам базы. Ну, в общем, это безопасно сейчас в данный момент, да, который ну, там Ну, да, конечно. Все понятно. Юр, по поводу обучения хотел спросить еще, как оно еще в силе, то, что планировалось. А он только добавился, да? Юр не слышно было, да? Свет, что? Алло, у меня что-то спрашивали, нет? нет? Нет, Дмитрий, ждали Юрия, что-то он от, отключился. А, Хорошо, Все, я передвигаюсь, я не могу. А что это обучение-то, Ну, где-то же было там дорожные карты или что-то. Не помню уже. Обучение разработчиков. Вот еще как бы хотелось узнать это вообще в силе. Кто что это будет планировать или проводить. Я бы просто очень хотел бы поучаствовать. А вот Юра с нами опять. Дэн, ну спрашивай. Юр, здесь да? Да, да, да. Вот, вижу. Я по поводу старой вот этой дорожной карты, где было указано обучение разработчиков, это как еще в силе, не в силе? Блин, это проблема. Потому что те, кто могли учить, немного соскамились. Ну, это от меня зависящим причинам. Мы тоже как бы попали в замес геополитический, поэтому не могут сейчас ничего делать. Но вообще. Ну, то обучать точно. Они там кого-то другого сейчас обучают. Там недоприз. Ну, потом, может быть, когда-то. Ну, вот в данный момент все очень сильно изменилось. Понятно. Придется по выходным, говорят, как обычно. Ну, да, надо это самообразование. Само ну, как бы, не могу ничего говорить там, но... Так, ладно, очень было у вас приятно здесь провести время. Андрей... Очень, Вопрос. Очень рад был тебя слышать. Я сказать. взаимно, Юр. Ага. Да. Это, а вот золото – это паритет? Золото – это паритет, конечно. Золото, серебро, палладий, платина. Даже камни какие-то самоцветы, самоцветы уральские. Вы же там на Урале, у вас же там самоцветы, камни. Это же как бы угодно достояние. Это же тоже… Это да тоже. самоцветы, но это же не для всего мира. Ну, для всего. О, это для всего. ну как, понял. Как. Ну, я имею в виду, в Юмба-Юмба, в, в, Юмба -юмба, в каком-нибудь там паладе начнет рассказывать. золото. Они, они Нет, они не нужны в Чумба-Юмба. Они вот как раз нужны вот в этом вот в цивилизованном мире, где этим самоцветом придадут огранку. Ну, это даже не самоцветы, можно же, и полудрагоценные камни. Золото это металл просто, а есть еще категория там, ценностей, такая как камни. она… Независимо тоже во времени, в зависимости, конечно, от качества камня конкретного, да, то есть они представляют высокую ценность всегда. Во все времена, при любых обстоятельствах, это как бы просто редкие вещи. И, по идее, крипта тоже редкое, количество ограничено больше не станет. Это так же, как и камень, его не можешь размножить. Поэтому золото хорошо, но камни тоже так же. Все, Юру, слышал. Спасибо большое. Заходи почаще. Все, Йо, спасибо, пара. Счастливо. Давай. Ну, я, получается, что со слов Юрия понял, что мы никогда не уйдем от КМК, никогда не уйдем от бирж, и всегда нам биржи будут диктовать курс, получается. Ну, то есть то есть мы им или они нам. То есть, получается, что наше сообщество спросом и предложением Через биржи всегда мы будем видеть курс только через ДКМК. Я правильно понял, да? Как ты, Андрей, думаешь? Лё, я другое услышал. Наверное. Ну, я это тоже слышал, но и услышал другое. Что альтернатива может быть, должна быть все в наших руках и зависит только все от нас. Вот я так вижу. Потому что, сам понимаешь, Юра, ну, повлиять на это не может ни Юра, ни кто-то другой. Как вот я вот, вот сейчас, Юра, нет, да, размышляю, вот, вот эти вот, как с истории денег вот это началось, когда менялись, например, ракушками какими-то, да? Что там, биржи были, что ли, на ракушках? Четко знали, что топор стоит 20 ракушек, а копье стоит там 100 ракушек. Правильно? Люди просто между собой, бляха-муха, договорились. Ну, я просто рассуждаю, я не могу ошибаться там, и так далее. Давайте подискутируем на эту тему, если есть у кого-то этот момент но что биржа лёха я и тебя читаю и сам об этом давным-давно уже понял и говорю но это утопия блин это это извращение идеи вот хреново знает ну как ты знаешь тебе показывают ты вот в это веришь где-то там какая-то площадка хрен его знает по мне это гон Почему-то же сделаны, они изначально на биржу не выпускали, да, сколько, год там, Дмитрий говорит, да, год с лишним стоял вот этот вот курс. Потом с обменниками, потом переезд и так далее. Вот в тот момент, у меня не было в тот момент, я не знаю, как бы я себя повел в тот момент там с тем багажом знаний, допустим, да, ну вот как мне сейчас видится, доход да там пускай сколько будет, вот вот есть у тебя определенные, но неужели, вот, вот сейчас у нас там по, по миллиону, по, ну я не знаю, у меня нет миллиона монет, да, но ну, миллион, допустим, возьмем монет, вот у каждого есть. Но ну, неужели тебе надо, чтобы это стоило, блядь, ой, извините, пожалуйста, все, извините, вырвалось. Ну, чтобы это стоило, как биткоин, допустим. Ну, для чего тебе вот это? Ну, продавать, ну, вот так договориться между собой, допустим, да, там, миллиграмм золота, или вот как Юра говорит, камень там какой-то или что-то, и все. И дороже просто этого, ну, мы не продаем на биржах, есть там дороже, может быть, там дешевле. Это вообще нас уже не интересует. У нас другая вообще идея того, что мы понимаем, что нас там дурят, нас там обманывают, что там манипуляции, там, ну, просто, вот, вот это ступор развития. Мы, да, моим... все-таки все, все должно быть, все должно быть на бирже. Ну, ты так видишь, я вижу по-другому, брат. Ну, по потому что ты говоришь о том, что обменники, если бы не было биржи, все было на обменнике, цена была бы другая, цена была бы точно такая же. Она на сказала... обменнике, я Потом... тебе про обменники вообще ничего не говорил, я вообще ни слова не а. сказал про обменники, даже а слова это не да? называл. Я говорю про то, что чтобы люди все между собой договорились, что цена этой вот монеты вот такая вот, вот она именно вот такая, не там, как на торгах показывают, там какой у реальный спрос и предложение, на двух, елки-палки, каких-то площадок, на которых обычному человеку зарегистрироваться там, и пройти верификацию и что-то такое, это целое дело, понимаешь? Отсюда нет масштабируемости. А если ты ему говоришь, вот это стоит вот столько, и мы так все договорились, что оно стоит вот столько, и ты можешь смело идти, я тебе разрешаю продавать ее вот за столько, и когда люди все об этом знают, что ну вот как там, доллар этот был, ну классная же штука, только доллар подвержен там, сегодня на доллар ты купишь себе, что там, подстрижешься за доллар, а завтра ты коробку спичкой не сможешь купить, да, и золото. Как ты, я понял тебя, Андрей, mm -hmm. а как ты собрался э, контролировать вот этот вот договорённый счёт? А я не ну, хочу потом... контролировать. Подожди, mm -hmm. подожди, ну да, я потом доскажу там буквально пять секунд. Ты вот тут между собой решил, что один доллар, ну пускай в соседнем городе ты еще решил доллар. А как по, по всей целой стране? А вообще в другой стране как ты собрался это дело контролировать? Вы здесь по одному доллару продаете, а там продают по 50 копеек? Пускай продают, если так выгодно, если они там так договорились. Ну, не... тогда в чем -то будет ее ценность-то, понимаешь? То это как, вот представляешь, сегодня золото стоит миллион рублей, а вот в соседнем городе оно стоит 5 рублей. Так что ну это такое? Где реальная цена? А реальная цена только, может быть, на бирже. Почему ты так решил? Вот объясни нам, почему ты так решил. Тебе ну, об этом кто-то это научил которая... тебя так? Потому что это площадка, которая говорит, что этот товар стоит вот столько-то, и все. Понимаешь? И когда ты пойдешь, допустим, к какому-то человеку, он тебе скажет, а нет, этот товар стоит вот столько-то, ну тогда будет сомнение, почему у тебя так, а вот здесь вот так. Да, и ты человеку объясняешь, потому что тебя там обманывают, тебя там дурят, тебя там просто ну, обманывают, и мы от этого ушли мы не хотим больше чтобы быть обманутыми чтобы тебя обманывали или там еще кого-то обманывали там обман а здесь не обман здесь вот договоренность между людьми а как там может быть обман если эмиссия в руках всех пользователей ну как как какой там может быть обман обман это, эти если цифры биржи рисует как ему удобно еще, Артур, погоди, Саша, вот смотри, вот, ты сейчас хорошо сказал, если эмиссия в руках у всех, а как там может быть справедливая цена, если миссия у всех? А брат, возле, просто... Она и будет справедливой, потому что миссия у всех. Не, ну погоди, в смысле, как? она там формируется только за счет тех, кто там поторговал, так сказать, а все остальные... Okay. А что все остальные? Все остальные а все остальные, остальные у себя держат монеты. И все остальные, yeah. они, все их монеты стоят столько же, сколько цена на бирже. Вот. Сначала. Вот, а им получается то, что они держат у себя монеты, там не торгуют, но ориентируются на почему-то их э, торги, на цену их торгов. Сань, смотри, вот... Ой, Саш, нет. Саш, вот смотри, к тебе подходит чел и говорит, блин, вот хочу у тебя машину купить, грубо говоря, за призм, за призм да? Ну, образно. Друг твой какой-то говорит, хочу, ты ему продаешь машину, он тебе дает призм, допустим. Вы поменяли, ты ему отдал машину, он тебе перевел на кошелек призм, и все, и что, и курс никак не поменялся в этот момент. Правильно или нет? А если не перевел... Нет, неправильно. А как ты определил, что эта машина будет столько стоить вот столько-то призм? Да просто... больше... Посмотри, Конечно, нет говорим, Саня, ты посмотрел на CoinMarketCap, показал ему, смотри, вот мы по, по бирже ориентируемся, вот цена у нее сегодня вот такая. Он говорит, ну все хорошо, он тебе отгрузил монет на такую, ну на сумму, ты машину за миллион продаешь, он тебе отгрузил там 20 миллионов призм, ты ему отдал машину, цена в этот момент на бирже как-то изменилась? Цена может измениться, да. За счет чего? За счет, нет, за счет за конкретно счет. Вот этой вашей сделки изменилась цена или нет? Mm -hmm. Ну, при нынешних торгах думаю, да. Если вот глобально брать, то думаю, Да, нет. блин, у него есть 20 миллионов монет, они уже у него есть, на парамайнили там, не знаю. А? Их на бирже, нет, что? он не на бирже, он тебе их на кошелек перевел, напрямую перевел. Зачем ему а, на бирже я эти? Но я если ты не пошел выводить фиат. Ну тогда ничего не изменилось, у меня просто ну, эти 20 миллионов призм лежат. Вот, вот, вот в этом и суть. Так а вот, на предназначение крипты, сейчас понятно, можно сейчас наговорить, да ну ты там сектант и все такое, но вообще ее создали для того, чтобы люди ну, имели альтернативную систему расчетов, понимаешь, чтобы никто никогда там нигде не копал, не знал, кто там с кем, за что рассчитался. Получается, чем больше люди будут использовать ее по назначению, при том, что биржи будут показывать вот этот вот курс по спросу и предложению, то чем больше люди будут ее использовать, тем легче будет манипулировать курсом тем, кто там на бирже занимается. Ну, абсурд или нет? Ты как считаешь? Я запутался, честно, Андрей. Я... Давай это... Смотри, я когда люди напрямую работать. с друг другом обмениваются, ты мне монеты даешь, я тебе даю товар или услугу, что-то там взамен вы сделаете, на бирже вы эти монеты не показываете. Чем больше таких людей будут, то есть использовать монету по ее прямому назначению, предназначению, тем, тем ребятам, которые на бирже, Будет легче управлять курсом? Нет, все правильно. Но курса ты все равно будешь брать с биржи. Фу, я про это и говорю. Я про это и говорю. Что если ты будешь брать курс с биржи, но при этом не будешь перед каждой покупкой, продажей идти на биржу и там эту... Ну, я хочу тебе машину продать, но сначала я пойду монеты туда продам, возьму там оттуда денег и тогда... Я, я понял что ты, да. Да. это имеет место быть. Это имеет место быть. Так Сум, вот, да, может, а идея да. заключается в том, чтобы объяснить людям с других криптовалют, вообще всем вокруг, что вот мы это поняли. И. Я... Нет, я понял, тебя Андрей. Я об этом не сказал. Вот буквально 5, 5 минут назад, что курс мы еще будем ждать, как минимум, но лет пять, потому что все, что ты говоришь, это очень масштабная работа. И за последние 5-6 лет, которые прошли, ну мы как видим, ничего не изменилось по сути. Поэтому надеяться, что вот в ближайший год-полтора что-то изменится по щелчку, ну наверное нет. Поэтому однозначно продолжайте там делать то, что делаете, если вы в этом уверены. Но сильно вот таких иллюзий строить, что вот мы там в течение 5 там, там, лет что-то изменим, я думаю нет. Поэтому это очень думаю. Это может быть занять вообще десятилетие, но ну, мне так кажется. Это ну, глобальная работа так кому-то настало поверить, что этот товар, ну, давай только за призом, и, и, и держи у себя, ну, такое себе снятие. Как-то так, Андрей. Услышал. Не Нет, я, ага. не да, я не сразу был на эфире, но на концовку услышал, что Юра говорит вот именно о параллельной ликвидности между самим сообществом. Ну, и опять же, вот, Андрюш, к тебе вопрос, да, вот по машине ты пример приводил. Отталкиваться от цены-то от биржи они будут. А не от той цены, например, о которой ты говоришь, что вот вы договорились, например, давай на по баксу. И машина уже выходит не по цене биржи, а в монетах намного меньше. Если бы вот ты договорился по баксу. Вот эту привязку бы найти бы, к чему привязаться, и чем сообщество будет потом оперироваться на эту, на эту привязку. Вот к чему привязаться на данный момент получается все привязываются к бирже, потому что вот вроде мы там потом сможем обналичить свои монеты для того чтобы выйти в фиат, и чтобы не потерять на этой купле продажи в машине вот есть сегодня цена там 23 копейки, вот, а ему завтра резко мало чего, форс-мажор, нужны бабки, и он вышел на биржу и по 23 копейки обменял, если она устаканилась на этой цене, а если завтра кто-нибудь клеванул, и она уже там 10 копеек и он вообще, получается, машину отдал за хрен собачий Понимаешь, вот должна быть какая-то а четкая... Поэтому развития прощадка, и нет, и мон. Да, да. Поэтому развития и нет, потому что как ты продашь ему сегодня машину там за... То есть смотри, вот если взять вот эту даже с машиной и с миллионом, да, у человека, у продавца есть машина, у покупателя есть миллион, им обоим, ну, они обои в такой ситуации, что кто-то завтра из них, кто-то завтра или послезавтра или в течение из них будет в плюсе, а кто-то из них обязательно будет в минусе. При любом раскладе, вот это и тормоз, вот этого развития, понимаешь? Вот. А, что если бы была бы уверенность, а если бы была бы уверенность, он сегодня продал машину за 20 миллионов монет, но завтра он их доложит для того, чтобы приобрести себе квартиру, тоже в монетах, и что и будет такой человек, который которому продаст монет, это, квартиру за эти монеты, и когда у него будет уверенность, что завтра не будет, ну или человек, который продаст, Короче, сообщество, которое будет привязано к одной какой-то вот цене, понимаешь? И когда будет эта уверенность, тогда будет развитие. Вопросов нет. А вот как это сделать? Как привязать какой-то определенной одной цене, чтобы все сообщество двигалось? Я бы сегодня возил бы пассажиров по одной цене. Я знаю, что, например, вот тут рубль монета стоит. Вот 250 монет мне переводить. но я буду знать, что я завтра пойду и сделаю там портрет у Сереги. там за эту же цену. То есть я не проиграю нигде. Понимаешь? А вот пока этой привязки нету, к чему привязаться? Вот поэтому и такие вопросы возникают. Пока мне этой привязки нету, Димас. Он... Лёх, пять секунд. Пока этой привязки нету, ты ни на такси не поедешь, ни портреты у, ну, у Сереги не будут покупать в таком количестве, в каком могли бы покупать. Вообще все будет ну, мертво стоять. Ну вот так же, как сейчас. В, вот так вот где-то внизу. Вот так вот. Кто-то что-то рискнул. Сегодня портрет купил, завтра, блин. Памп какой-то произошел, ты понимаешь, что ты уже не за 500 рублей этот портрет купил, а за 2000 купил. И думаешь, да елки ты палки, блин, да как так? Серега в этот момент радуется, нифига, только вчера портрет продал. Вроде бы как за 500, а сегодня это уже 3000, пойду солью быстрее. Вот это будет всегда дальше, вот это вот развитие, пока мы придерживаемся вот это вот блин, спрос-предложения цены. Набережь. Ну тогда исходя из твоей логики, правильно, тогда обрубать. Завтра все выходим из биржи, нас нету на КМК, нигде нас нету. Мы собираемся в каком-то чате и объявляем, Наш монета доллар. И все начинают двигаться и друг другу перекидывать по баксу, так что ли? Ну не доллар. Не доллар. Ну, какая разница, там 10 рублей, рубль, вот давай один к одному, рубль, какая разница, вот рубль. Так... Не рубль, не рубль. Можно просто делать то же самое, но только не кастрировать биржи, но ну, пускай там они торгуют, как хотят. А тогда, если не кастрировать биржи, получается, мы с Андрюхой договорились, что наша ценность монеты, например, 10 рублей, и какая-то сделка прошла по этой цене, вот. А хитро ужаленные подают машину, надо вот такое-то количество монет. Ну, у нас-то с Андрюхой она по 10 рублям, он пошел на биржу, взял по 50 копеек, набрал его кучу, налил Андрюхи, и Андрюха считает, что она у него по 10 рублей, понимаешь? Понимаю, да, поэтому нужны, нужно разделять эти контуры, ну, для себя, так сказать, вот, а кто... мне вот эту поставить Одесса. грани и определиться, например, вот это сообщество двигается вот по при... этому курсу и похрену на бирже. А там пускай Призм не что есть... там торгуют. В призме есть loyalty, вот, о которой Юра напомнил. Можно я пару слов добавлю? <coughs> вот то, что я вот вижу. Вот смотрите, вот, когда вот Александр говорил, Тумун, который, он сказал такую вещь, то, что как можно... Покупать или продавать призм по одной цене, если на бирже этот товар стоит другую цену. То есть для нас, для большинства людей, мы смотрим на призм как на некий товар, который мы добываем. И то есть получается, что мы наш товар постоянно хотим обменять на фиат. То есть у нас основная цель, это в основном в общей массе, как бы всех призмачей, это выход в фиат. То есть мы не рассматриваем призм как на, как на единицу взаиморасчетов, как на платежную схему, как на платежную единицу. Мы смотрим только как на выход в фиат. Это вот как бы во-первых. Так, во-вторых, сейчас вспомнил. Сейчас, секунду. Так, чтобы да, рассматривать вас... как платежное средство, надо же к чему-то привязаться. то, что моя монета будет стоить, например, 10 рублей, к примеру. И у Андрюхи она будет стоить 10 рублей. И наши взаимоотношения с Андрюхой будут проходить именно вот в таком районе, что ценность монеты такая-то. Это как примерно вот Юрий сказал, что как некий паритет. То есть, если изначально призм был ну как зафиксирован 1 доллар, то призм должен стать как неким, неким золотым стандартом. Что, вот, что все люди всегда знают, что призм стоит столько-то. 1 рубль там или 10 рублей уже не имеет значения. Просто надо, надо как-то... А тут получается, что мы все майним призм. То есть мы, мы не рассматриваем призм как единицу взаиморасчета. Мы рассматриваем призм как инструмент для зарабатывания фиата. И в этом вся проблема у нас. Но мы граничим с фиатом, понимаешь? Ну, то есть если мы хотим его использовать как единицу взаиморасчета, то мы должны на что-то ну, опираться, Да на фиат, потому что фиат только сейчас ходит как единица расчета. Даже если ты будешь рассчитываться с золотом, ты будешь понимать, сколько это золото стоит фиата. Фиксер, у тебя никогда не будет цена призма фиксированная, потому что как только она оказалась на бирже, она всегда будет скачками то выше, то ниже то от этого никак не уйти то что предлагает андрей это исключительно выйти со всех биржей там уйти на какой-то обмене, грубо говоря тогда надо уходить вообще Нет, я, не -то не ушел, я и ушел тогда я у тебя будет фиксировано ни разу не говорил Саня. На бирже такого не будет никогда. смотри Саш, на бирже в общей сложности но ну, нас сейчас вот взять у ну, нас там 5000 человек да? в мире в мире там миллиарды людей если Представим просто, ну, миллионы людей будут придерживаться идеи того, что призм стоит, допустим, один призм стоит там один доллар, условно да, один доллар, а на бирже будут э, проходить вот эти торги, и она там будет стоить ниже доллара, то ее просто люди с бирж заберут для того, чтобы использовать как доллар. Но люди должны также ну, понимать, да. что если она будет выше стоить на бирже, но чтобы человек не продавал ее выше, ну на бирже, чтобы он ее не продавал, конечно он может, и запретить ему это никто никак не может. Но чтобы тот человек, которому он предлагает, да вот там смотри на бирже она уже два стоит, такого человека отшевали, говорили нет, я у тебя ничего за два не буду покупать, потому что призма один доллар стоит. Ты что не знал что ли? Как, ну, как ты такое представляешь, Андрей? Ну, как это же биржа, это свободный рынок, как... Как, нет, как у, это, у это тебя это на бирже было. она там 3 милли... Ну, вот образно, ты мне сейчас вот говоришь, ты биржевик, и, допустим, представим, что призм стоит 4 доллара, да? А я уверен, что она 1 доллар стоит. И ты мне говоришь, я тебе продам там свою машину, но ты мне дай там вот столько-то денег. Я говорю, да нет, почему? Ты говоришь, да вот она, смотри, на бирже стоит 4 доллара. Я говорю, да иди ты со своей биржей, мы, мы, мы ушли от бирж, у нас он стоит 1 доллар. Мне не важно, сколько он, вы там его продаете на своей бирже. Я могу с тобой рассчитаться только по одному доллару. И нас миллионы, например, человек, а вас там 2000 человек на биржах. Вот тогда цена на бирже станет 1 доллар. И будет вот, ну, вот такой. Ну нет, нет, нет, нет, это... нет, ты все говоришь верно, но это какие-то прям глобальные цели говоришь. такие, Как то у вас 1 миллион, а на бирже у вас там 2000. Ну тогда такое должно быть реально. А сколько времени да нет, да чтобы это такое мы вот вот. Это, Саша это просто ну, дискутируем же да просто представим не ну мы, мы же как-то более реально хотелось бы дискутировать а не просто там честно или... уже это вот, вот это реально это реально что я тебе сейчас говорю просто дискутировать на что-то другое там как в чатах там какую-то игру придумать или там это вот поймите одно да вот со всеми вот этими идеями какая бы ваша идея ни была классная вы приведете сюда больше людей, в какой-то момент вы выиграете от того, что этих людей будет больше, а потом те люди, которые пришли от вас и которые привели следующих людей на вот это, что о, растет, растет, растет, прикурят так, как прикурили в 2019 году. И неизвестно, на сколько лет. И спекулянтов, Саня, если ты там на бирже торгуешь, я вообще молчу про вас, да? вам при любом раскладе хорошо, но вот эту массу людей которые приведут, и потом эта масса людей будет просто вообще думать, да как нахрена я вот это вот все купил-то, блин, нафиг я тебя послушал, они будут бедными, эти люди, понимаешь, какое-то время, а потом будет опять какой-то всплеск, может быть, через сколько, никто не знает. И вот эти качели, качели, качели, в итоге наличных денег нет, у нас на руках есть, ну, замена наличным деньгам, но мы, блин, их не используем, как могли бы использовать, чтобы Достичь целей, CVT там и так далее. Вот я на это именно пришел.